И всем снова здорово, дорогие друзья. С вами я, Ванек. Мы с вами продолжаем проходить GTA 5. Гейм Game... так да, GTA 5, Grand Theft Auto пятую часть. Рокстар грузится. Летом буду тренироваться вс лето вот, реально с первого июня меня не будет не оторвешь от тренировки расставайся в игре не часть тем пока на экране не сгорится не выключайся с тем о вот этого вот, девушки я не видел че, ребят вот реально я хотел купить себе такой же iPhone, как у нее не в реальной жизни, конечно, в GTA 5, но я не нашел, где вот такие айфоны продаются, хотя... Не, не нашел. Повышаем параметры персонажа, влияет на его эффективность во время заданий. Э, ну, тут окей, да, там, там, там, там, там, там, там. продолжаем. Франклин, ну чё, мне? ну да. Знаю, что вы ждали Call of Duty Modern Warfare, ну, так как... Hey, эй, крош, как жизнь. Стопа, надо на тап. Не-не-не на тап селектор оружия. Так, надо, надо, надо, надо не. Так, посмотреть. Тут Майкл, тут. Тут вот сюда вот нужно вот так вот будет. Нужен не будет рядом с Франклином тут с этим. Вот рядом с вот этим вот местом надо быть. Тоня, Таниш, Саймон Майкл, Турбюро. Абонент занят. Беверли дирижабль, Деннис, Дон, лайу, кап. Слушай, Ну тут вы можете во все. Так, стоп. В ин. Снап мэтч. Эль. Значит, и удерживаюсь серии, зафиксировать фокус, после этого.. Сохраню в галерею, сохраниние фотогалереи, да. Даже не надо так. Можно не, не на так сделать, а надо на.. Надо так, надо мне посмотреть, как до майку добраться. Нет, до майку по не доберемся. Вот так, это же тачка, прям как из форсажа. Сгинь. Извините себя, но YouTube не любит, когда музыка... Ну и чё теперь эта тачка? Извиняюсь, ребят. Тут не очень не очень сильно рад, когда ты музыку вставляешь, музыку с игры, поэтому радио выключим, пожалуй, что. Когда музыка из ГТА, она в ГТАхе. Не любит Ютуб, когда такое дело делается. Точнее, ой. Сейчас, извиняюсь, ребят. Извините, сейчас. Алло? Да, хорошо, сейчас. Извините, ребята, на... Бросит на немножко времени кое-куда отойти. Надо, и я отойду, пожалуй, пока что. Пакет. Давайте, ребята, до скорых встреч. Увидимся с вами в следующих сериях.